Я хочу продолжить эту же недельную главу в АйЦе. И то, что Яир начал, он уже объяснил нам разницу между выйти и убежать. И все это зависит от того, насколько мы уповаем на Бога. Поэтому мы должны задать такие вопросы. מאוד, Я хочу дать нам несколько простых мест Писания. И также научиться некоторым вещам. И Юля, בבקשה, мы сейчас прочитаем бытие 28 главу 11 стих и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней этого места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Мы уже слышали, мы уже читали эти стихи. И в переводе написано «и пришел на то место». Но на иврите здесь есть совершенно другое значение. И написано, что он э, не коснулся, а причинил э, вред этому месту. Нет? Как ударился. ударился об это место. И, то есть это место его ударило. Он шел, и вдруг как будто он врезался в стенку в какую-то. Вот то, что написано в этом месте Писания, таким образом мы можем толковать то, что написано на иврите. А прийти, как бы, прибыть, это совершенно другое. Он не просто прибыл, он врезался в это место. Как понять это место? Есть стандартное толкование. Стандартное толкование нам говорит таким образом, что сверхъестественным образом это это швиль, Иерусалим, что, это километров. что сверхъестественным образом Бог сократил расстояние от до Харана до, до, Иерусалима, до Иерусалима, потому что оно примерно берет 70 километров. و... И вдруг это расстояние он прошел за один день, что естественно, сверхъестественно для человека, идущего пешком. Возможно, это так. Я, например, в этих словах вижу совершенно другое. Я вижу то, что произошло в будущем с Моше. Мы помним, что Моше убежал из Евангелия. 40 лет он жил в Мадианской земле и он работал пастухом и в один день он шел со своей паствой и и он э, также врезался в, сне в э, горячий куст. И из горящего куста Бог говорил к нему. Это было что-то сверхъестественное. И здесь я вижу то же самое. И я уверен, что вы слышали, что у Бога, сотворившего небо и землю, есть несколько разных имен. Например, когда Бог говорил к Моше, Он сказал, «С именем Эль-Шадай я открылся твоим отцам, Аврааму, Ицхаку, Якову». Эль Шаддай, а, и перевод Эль шадай что Бог тебя обеспечивает всем, что нужно. есть такое слово Елухим. на иврите, достаточно. Мне этого достаточно. Умрим, и говорят, что одно из имен Бога -маком. это место. Маком. Место. кан. И когда написано здесь, что он врезался в это место, то это означает, что у него было особенное откровение, и Бог открылся ему с именем места, и я могу сказать, что э, я думаю, что это было особенное место покоя и откровения. И я думаю, что иногда и мы тоже, когда жизнь заставляет нас бежать или убегать или слишком переживать, или маком. Нам нужно пережить откровение Бога с Его именем, места. Как uh, маленький младенец, спасибо, который находится в утробе своей матери. Там он может найти uh, покой, мир и безопасность. С... А И а а а есть очень много слов, которые другим образом, но говорят о том же э э состоянии. Например, в Псалме 17, с 19 по 20 стих написано, они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Он вывел меня на пространное место. Нет более пространного места, чем сам Бог. И здесь говорится не про географическое место, но про Божье присутствие, которое может говорить к нам и привести нас к миру. Это первый мой урок. И еще один урок, про который я хочу поговорить. Клясться или не клясться? Давать ли обед или не давать обет? Написано в Новом Завете. Ешуа говорит, не клянись и чтобы твои слова были да да или нет нет но здесь в книге Бытия 28 главе мы видим с 18-20 стих мы видим, как Бог дает обет, как Яков дает обет Богу. Написано, «И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в котором я иду и даст мне хлеб есть и одежду в одеться, то я буду принадлежать Богу. И как понимать, что в одном месте Писания мы видим пример одного из наших патриархов, который дал обед и каким образом это сделал, а в другом месте Писания Господь Ишуа говорит «Не кляните, не давая обед». Они с Я хочу кое-что объяснить. Если вы помните, -Кипур, на День Искупления, есть одна из, э, э, одна из традиционных молитв, — «все обеты». «Коль нидрей» и значение этой молитвы, когда человек стоит перед Богом и просит у Бога прощения за все обеты, которые он воздал ему и не исполнил. Если мы знаем историю, то, что написано в Сидуре, в традиционных еврейских молитвах, в основном Сидур был составлен из слов фарисеев, которые как раз были духовными лидерами во время Ишуа. И я здесь как бы с другой стороны вижу, что была такая традиция, Традиция. просто на каждом шагу а, человек давал обед. Я вот клянусь в этом, клянусь в этом, это я буду делать. Богом клянусь, Иерусалимом клянусь. Есть люди, которые просто разбрасываются такими словами сегодня. Особенно в таком криминальном мире. Мамой клянусь, Богом клянусь, тем клянусь. А за них ущерб, что так я думаю, что Иешуа. Еще говорит, что нельзя так. разбрасываться такими словами. Это просто напрасные слова, которые ты бросаешь на ветер. Но да, есть место для обеда. Когда ты направляешь свои пути к Господу, очень важно, очень важно, что мы говорим, что мы собираемся делать цар еще небольшой урок они я хочу читать из той же недельной главы. И мы сейчас у нас открыта книга Бытия, 29 глава. После того, что произошло с Иаковом на горе Муреа, он продолжает свой путь в Харан. И он приходит к, исту... к колодцу. Давайте прочитаем 10 стихов. Встал Яков и пошел в землю сынов Востока. И увидел вот на поле колодец, и там 300 до мелкого Скота, лежащие около того места, потому что из того колодеся поили стадо. Над устим Колодеся был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодеся и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодеса. И Иаков сказал им, Братья мои, откуда вы? Они сказали, Мы из Харана. Он сказал им: Не знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: Знаем. И еще сказал им: Здравствует ли он? Они сказали: здравствует. Вот Рахиль дочь его идет с овцами. И сказал: Вот еще. И сказал, вот дня еще много, не время собирать скот. «Напоите овец и пойдите по Они сказали, не можем, пока, собра... пока соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя, тогда будем поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она послал. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яков Рахиль, возвысил голос свой и заплакал. Мы здесь видим такой триллер. Яков очень долго идет в пустыне. И Бог сам, или люди, направили его к тому месту. И вот колодец. И там стоят пастухи. ومצביע, Rachel, И говорят, вон идет Рахиль, но мы не можем открыть колодец, потому что мы ждем других пастухов, чтобы они также пришли туда. И так говорят, <инфонг> то это не было очень просто открыть этот колодец. Там был огромный камень, который э, закрывал собой выход воды. <инфонг> и нужно было шесть-семь мужчин для того, чтобы они с силой отодвинули этот камень. И тогда все могут наслаждаться водой и стадо, и людям. И стандартное толкование говорят, что Яков был настолько сильным человеком что он сам отодвинул этот камень. В таком случае я спрашиваю вопрос, почему тогда он так боялся Исава, если он был таким сильным? Но, возможно, это правда, но я хочу поговорить не об этом. А мой, э, то, что я хочу сказать, это не это. Как у Бога есть различные имена, и я привел вам пример. Elohim, И одно из имен Бога это место. Место, где мы можем uh, успокоиться. Шемот шонот. Также у людей есть различные имена. Не только человек или сын человеческий. Иешуа или... بالмидав, шоним, в свое время Ишуа сказал своим ученикам и другим людям, это было на Хануку, «Придите ко мне и пейте». И тот, кто будет пить, маян, он а, в себе создат источник, а, источник живой воды. Маим, нахал, э, нахал маим, э, источник живой воды. Источник или вода. А здесь uh, колодец. שבוע, המנהגים, uh, неделю назад мы с лидерами молились здесь. И я сказал, что недельное чтение в то, как раз на той неделе было о том, что... Uh... Э Рабы, Ицхака. Рабы Ицхака, они а, вы, а, выкапывали а эти колодец, колодец, который нашел Авраам. Анахну. Мы этот колодец. Мы этот колодец. Аллегория, аллегория этого местописания, Бог призывает нас быть как Яков, открыть наш колодец, во-первых, получить от Бога, но также открыть наш колодец и напоить других. Вы сейчас благословили моего сына, и сказали, чтобы ты светил для других. Это все то же самое. אחרים, אחרים, <свет... Светить другим, быть колодцем для других, быть э, источником живой воды для других. Послание э, Ефесянам, третья глава, говорит нам что каждый из нас призван в Господе Иешуа на добрые дела. Но я уверен, что где-то 70% учеников Иешуа, может быть, может быть даже 85%, или даже 90. Они просто любят получать и а, производить критику. Этот прав, этот прав, этот не прав, но я вот точно прав. Но во всей книге а, священных писаний «От бытия до откровения» Бог призывает нас не просто смотреть, но также делать. Быть источником, колодцем, Высвобождать что-то хорошее для других людей. Не только заботиться о твоей любимой семье. Естественно, думать о твоей любимой семье. Но также и благословлять других людей. Особенно светом. И Яков сделал здесь что-то действенное. Но аллегорическим образом. Он сам был колодцем для многих. Он вырастил 12 сыновей и также дочерей. Они делали разные глупости. Но написано в Откровении что их именем названы 12 ворот в небесном Иерусалиме, которые спустятся к нам. Это значит, что он их вырастил хорошо в страхе Божьем. Но почему? Потому что он был колодцем. Я хочу пожелать нам всем быть колодцем, источником, который получит воду от Машея и раздаст ее другим людям. Я думаю, на сегодня достаточно. Давайте встанем и помолимся. شכחנו, эх, Мы уже шатай, а? забыли, да, как нам быть общиной на два часа. Нужно этой. восстановиться, обновить это. Авינו, שבשמעים, Отец наш небесный. אותנו, я благодарю тебя, что ты любишь нас. Айом, Я молюсь, чтобы те слова, которые мы прочитали сегодня, слова из твоей Торы, это эгоизм, чтобы цмит, эти слова могли разрушить в нас эгоизм и любовь только к себе, и сделать нас людьми, которые служат другим людям. אבל, но не забудьте об этом месте. Бог — это место. Место нашего спасения. Пусть Господь благословит нас.